Более детально показать сервис обслуживания, что располагается в отеле Виндом, в котором я остановился. Здесь в отеле русский, это как второй официальный. Вы приезжаете в отель гораздо раньше того времени, когда вам положено заселяться. И вам предлагают пройти вот в такой вот импровизированный номер. Четыре бассейна, отдельный медицинский центр, отдельный тренажерный зал, отдельный банный комплекс. Так же самое, как и у нас идут по проекту. В отеле Виндом в отеле Ромада аналогичные номера, аналогичной площади По поводу заселения сейчас отеля. Полный full booking, все заселено. Инвестируйте в отель Ромада. Инвестируйте в отель Виндом Гранд 5 звезд. И на вашей улице всегда будет праздник. Добрый день, уважаемые зрители канала Сочи ТВ. Здравствуйте, друзья. Я все так же продолжаю свой тур в Дубай по сети отелей в Приехал сюда для того, чтобы показать вам всю эту атмосферу и концепцию отелей изнутри. И сегодня я как раз решил... Более детально показать сервис обслуживания, что располагается в отеле Виндом, в котором я остановился. Здесь он представлен в категории 4 звезды, то есть без сопровождения какого-либо бренда. То есть, как у нас, к примеру, в Хосте строится бренд Grand 5 звезд. Здесь-то просто отель Виндом, 4 звезды. Также напротив у нас располагается отель Ромада. Более детально по расположению отелей, где что как нас обустроены вы можете посмотреть в предыдущем ролике вот он вышел у нас на канале более ранее можете открыть посмотреть вот ну на всякий случай напомню то есть у нас здесь до моря 600 метров тем не менее при этом у нас кстати первая вот услуга это действуют трансферы кстати трансфер ездит не только на море это вот GBR, главный пляж района марина бей также у нас трансфер курсирует до Моремола, ой, Море Мола. Море Мол это у нас в Сочи-центре. Здесь он называется Марина Мол. Это первый торговый развлекательный центр. И далее трансферы еще курсируют несколько раз в день в бизнес-бэй. Это бизнес-центр Дубая, где у нас расположена одна из главных достопримечательностей Дубая. Это башня Бурж-Халифа, где вы можете видеть фонтаны. В общем, к чему это говорю? То, что э, если проводить аналоги с тем объектом, который строится у нас в городе Сочи, в Хостинском районе, это также будет отель Виндом под брендом Гранд 5 звезд Ромада 4 звезды. То есть там также будут трансферы как до моря, так и в центральной Сочи. А если мы говорим про зимний период времени, то это трансферы в Красную Поляну для всех горнолыжников, чтобы наш отель был востребован круглогодично. Вот. Здесь по территории также хочу отметить, что есть парковка. Это Свободная парковка, за нее не нужно ничего доплачивать. Она охраняемая круглосуточно. Здесь дежурят охрана, КПП. Вот здесь есть также услуга валит паркинга Об этом тоже говорил, на всякий случай повторюсь. Вот видите, человечек открыл дверцы такси, поприветствовал людей, забрал багаж, отнес его на стойку ресепшн и дали в сам номер. Вот если вы приехали на своей машине, отдали ключи человеку, обученному специальному, он выдал талончик. Отправил вашу машину на парковку, и далее вы уже на следующее утро выходите, предъявляете талончик, машину подгоняют к центральному входу, вы в нее садитесь и едете по своим делам. Вот здесь у нас что можно сразу увидеть? Отель Wyndham Marina Hotel. То есть здесь у нас есть два ресторана, спа-комплекс, открытый подогреваемый бассейн, вот. Ну, в принципе, это все, что представлено в этом отеле. То есть, есть один ресторан шведской линии, есть ресторан по системе а карт, где вы можете бесплатно даже в бильярд поиграть. Вот отличный сервис обслуживания, вкусная кухня. Вот. Ну и сейчас мы заходим в сам отель. Вот так выглядит у нас входная группа помещений. Вот такой у нас ресепшн, высокий холл с высокими потолками. Кстати, по поводу вот ресепшена и вообще обслуживающего персонала в отеле. Здесь в отеле русский, это как второй официальный, то есть, если вы, вам необходим рус, русскоговорящий э, персонал, вы говорите, мне нужен такой, и, собственно, вам предоставляют человечка, который вам полностью все детально расскажет. В частности, вот нас с супругой встретил русскоговорящий администратор ресепшена, рассказал нам про все услуги отеля, вот. И в принципе, мы всегда с ним теперь общаемся, если она что-то интересует. Проблем с английским нет, но просто на самом деле на русском общаться куда приятнее. Вот, здесь также везде, если мы идем даже на шведскую линию, каждое блюдо подписано как на английском языке, так и на русском. То есть сейчас русский туризм в Дубае, это очень востребовано. Вот, есть здесь и банкомат, в общем, все есть. Шведскую линию вам показывать не буду, как бы все и так знают, как это выглядит, да, что там подают, очень разностороннее меню. Вот, кстати, сейчас я вот иду по направлению ко входу в ресторан, где проводятся э, завтраки, ужины в шведского стола. Вот здесь вас встречает человек, спрашивает, какой номер комнаты, проходите и кушаете. Но начнем с начала. А очень сильно понравилось, вот что мы же говорим сегодня про не просто, я вам показываю стену, мы говорим про сервис обслуживания. Очень понравилось то, что здесь, прямо на входе, вот вы видели, не знаю, камера застала или нет. Сейчас порядка шести человек вас встречает на входе в отель. То есть это широко улыбающиеся люди встречают вас, приветствуют. Если вам нужна помощь с багажом, полагались с багажом. Если нужно припарковать машину, паркует машину. В общем, все это присутствует. И вот когда мы только приехали в отель, Прилетели мы к 6 утра. Заселение у нас должно было быть э, с 2 часов дня. Так вот, нам предоставили номер. Э, уже к 9 утра у нас был готовый наш номер, представляете? То есть была возможность заселить раньше и это сделали. Да, это не ненавизна, то есть во всех отелях, в принципе, есть это возможно, это делают. Вот, но здесь так приятно. Плюс более того, то есть ожидание у нас до времени заселения было достаточно большое. Мы возле ресепшена на лобби баре остановились. Наши сумки сразу же мгновенно забрали в багажную комнату и сейчас приехали не на тот этаж, ну ладно, прогуляемся. И в общем к нам подошел человек, мы никого ничего не спрашивали, к нам сам подошел человек, говорит вы ожидаете, когда вам будет готова ваша комната? Мы сказали да. Так этот человек сам самостоятельно предложил пойти в комнату ожидания, куда я сейчас и предлагаю поехать. Вот чтобы мы там в комфортных условиях переждали то время, когда готовится наш номер. Кстати, по лифтам, вот сейчас еду, вот такие лифты, их представлено здесь 6 штук. Если говорить про сервис обслуживания, как обстоят дела в принципе в отеле в Индом, то здесь есть разделение потоков. То есть видите, здесь у нас есть 6 лифтов, 3 по правую, 3 по левую сторону. Если мы пройдем дальше, то здесь есть отдельная лифтовая шахта, отдельный лифт для сотрудников отеля. То есть здесь как бы обслуживающий персонал не пересекается с клиентским движением. Это тоже как бы очень немаловажно. Вот. Далее мы идем как раз в ту комнату, куда нам предложили с супругой пройти до момента, пока нас не заселят в номер. То есть все понимают, люди уставшие, люди с дороги. Нужно передохнуть, выпить горячего чая, кофе, может быть, съесть печенюшек. Вот такая вот отдельная специальная комната для ожидающих. То есть здесь у вас есть кофемашина, здесь у вас есть кипяток. А, ну, сейчас как бы это все не так, может, заселение нет свое, Но здесь и печенье, и выпечка, и чай, и кофе. В общем, вот посмотрите, как уютно. То есть, представляете, да, вы всю ночь там летели. Вы приезжаете в отель гораздо раньше того времени, когда вам положено заселяться. И вам предлагают пройти вот в такой вот импровизированный номер. И вы можете отдохнуть после дороги, даже, может быть, прилечь с удобствами. В общем, все очень довольно-таки цивильно. По поводу самого отеля, то есть, ну, на ремонт можете так сильно не обращать внимания. То есть, отель как бы не 2022-2023 года, да? то есть, он довольно-таки долгое время стоит. При этом, если вы приедете сюда, вы поймете, что здесь вообще не к чему придаваться в плане чистоты и порядка. Все на своих местах, все максимально чисто. Плитка, там швы, все до такой степени начищено, что ну, отель прям новенький. Ресепшн обновлялся, то есть делался капитальный ремонт. По номерам я чуть больше дальше а, приду в номер и покажу вам, насколько интересны планировочные решения. И, кстати, если говорить про площадь номеров, да, про комплектацию номеров, то она прям идентична а, тем дизайн-проектам. И тем шоу-румом, который сделан уже в отеле Ромада, который строится у нас в городе Сочи. Там также есть двухместная кровать, которая с возможностью разделения на две одноместных. И, пристав... и приставочное еще дополнительное место, если вдруг вы семейная пара с одним ребенком, вам есть где его разместить. Плюс достаточно большое пространство, чтобы поставить доп -место. Вот. И разместить четыре человека в одном номере, то есть площадь номеров порядка 26 метров. Так, ну сейчас я хочу пройти еще, наверное, дальше по этажам, возможно зайти в спа-комплекс, показать вам, что здесь имеется дополнительных услуг, вот, чтобы вы имели понимание. Кстати, вот смотрите даже, вот здесь хотел также обратить внимание, это вход в кухню, то есть вот там у нас, я просто не зашел, это вход в ресторан, который действует по системе а карт. Он специализируется на мясе, то есть здесь вы можете заказать такой сочный стейк, здесь также можно провести свой ужин, если вы, к примеру, не хотите на шведскую линию идти, у вас включено питание, то есть вы можете пойти на шведку, выбрать там все, что захотите, или прийти в этот ресторан и по меню заказать одно из салатов холодных закусок, одну позицию горячего блюда, одну позицию десерта, вот, вам это приготовят, принесут. Если человек входит в кухню, здесь, видите, даже есть специальные шапочки, то есть... Весь персонал должен быть одет, здравствуйте, должен быть одет в униформу, ни в коем случае вам в тарелке не должно попасться никаких волос, так сказать. Но это все всем и так понятно, но здесь это действительно соблюдается, и вот если заглянуть в кухню, там весь персонал в перчаточках, весь персонал в шапочках, то есть все максимально сделано для того, чтобы имидж сети отелей в Индом, ни в коем случае не пострадал, а для вас, дорогие гости, отдыхающие, все было максимально комфортным и в привычных для вас условиях, если вы выбрали сеть отелей в Индом. Вот, вот такие вот дела. А дальше, наверное, я поднимусь сейчас в спа все-таки, покажу вам бассейн, покажу вам спа-хамам, чтобы можно было своими глазками увидеть, как это все обстоит. Ну, сейчас, раз мы уже закончили по зоне welcome. сейчас вам сверху еще вот так просто... Сделаю обзорный вид, и вы еще раз увидите входную группу помещений. Вот такие вот дела. Вот, встречаемся в СПА. Вот видите, в отдельный лифт заходит обслуживающий персонал. Кому-то несут детскую кроватку в номер. А сейчас мы идем по направлению ресепшена СПА-комплекса. Добрый день. Добрый день! Ничего, если я поснимаю чуть-чуть для нашего канала. Так, ну что, здесь у нас есть входная группа помещений. Здесь у нас есть Special Medicine Room. Здесь у нас есть тренажерка, опять же два отдельных лифта. Слушайте, такое количество лифтов, что я даже уже потерялся сколько их, в принципе, здесь в отеле. Можно добраться из любой точки отеля в любую точку отеля. Слушайте, друзья, решил не показывать вам спа по одной простой причине, что на самом деле я и сам понимаю, если я был в полуголом состоянии, ну, как оно есть, говорю, да, я бы не очень сильно бы хотел, чтобы меня кто-то снимал на камеру. Поэтому не будем тревожить отдых э, отдыхающих. Вот просто знайте, что здесь есть открытый подогреваемый бассейн, пул-бар возле этого бассейна, где вы можете заказать себе напитки и, может быть, какие-то закуски. Здесь есть баня, здесь есть хамам, здесь есть массажные кабинеты, здесь есть тренажерный зал. Вот. А я напомню, что в городе Сочи в строительстве отеля будет у нас... Раз, два, три, четыре бассейна, отдельный медицинский центр, отдельный тренажерный зал, отдельный банный комплекс. В общем, максимально разносторонняя инфраструктура под любой, под любой возраст, да, под любые запросы, под любые желания, для того, чтобы ваш отдых был максимально комфортным. Но и опять же повторюсь, что новое строительство, а в Сочи строится объект нового строительства, да, отель, это всегда присутствие новых технологий, новых инструментов привлечения отдыхающих, чтобы этот бизнес был востребован и ликвиден круглый год. Вот, поэтому далее поднимаюсь выше на этаж, где расположен мой номер, показываю еще раз какие-нибудь фишки и Заходим в сам номер, чтобы у вас было понимание по площади и планировке номеров и их оснащению. Быстро пробегаемся по этажу. Кстати, вот здесь хотел еще остановиться. Очень мелкая деталь. Наверняка во многих отелях вы такое видели. Я это замечаю, потому что приходилось сталкиваться. Особенно, когда забываешь где-то ключ или не работает ключ, который вам выдали на ресепшене. Звоните, вам же тут же его приносят и открываете дверь. Но ну, это когда уже вы с багажом после долгой дороги, уставший, не хотите никуда идти. Два крыла, правая и левая, в каждом крыле у нас есть пожарная лестница, по которой вы сможете спуститься в случае эвакуации. Есть отдельные комнаты для электрооборудования, также в каждом крыле есть у нас отдельные помещения пожарной безопасности. И в каждом крыле есть еще по отдельному помещению для горничных, где они складируют все необходимое для наполнения номеров, где они сами могут отдохнуть. Вот, но ну опять же, как я и говорил, вот 6 лифтов, там у нас еще один лифт для обслуживающего персонала и пошли номера. Поэтому, если пошли номера, то мы также идем в свой номер, чтобы показать вам внутреннюю площадь планировку его оснащение. Вот также хотелось бы, пока идем, напомнить, чем отличаются гостевые гостиничные комплексы от апартаментных комплексов обычных, да, гостевых домов. То, что здесь есть парковка для автобусов, здесь есть у нас багажные комнаты, здесь у нас есть соблюдение всех снипов и площади номеров. Должны быть от 28 квадратных метров, в один из которых мы сейчас и заходим. Так, на ну что вот мне открыли один из номеров. Это One Bedroom, получается однокомнатный номер, семейный. Вот, кстати, в... For ага, ну, говорит о том, что это номер четырехместный. Вот этот диван раскладывается, то есть туда можно положить еще двух детей. Если мы берем отель Виндом, который строится в городе Сочи, у них с торца есть по два, по два номера, они площадью 48 квадратных метров. Вот, и там также есть возможность разместить до 4 человек, то есть в отдельной комнате будут спать дети, в отдельной комнате будут спать взрослые. Ну, собственно, вот такие вот номера они и есть. Примерно такой же площади, примерно такой же планировки. Вот, поэтому это первый из номеров категории Family Room. Вот. И дальше мы идем в стандартную категорию номеров площадью 28 квадратных метров. Оснащение номеров приблизительно такое же, как и планируется в отеле, который строится в городе Сочи. Вот. Ну, конечно, в более современном виде. Поэтому идем в категорию стандарт и встречаемся там. Вот, друзья, вот так выглядят у нас, получается, стандартные категории номера. Здесь вот его как раз площадь 28 квадратных метров. Санузел сразу при входе. Здесь у нас двуспальная кровать с дополнительным местом. То есть, ну... По оснащению номера примерно выходит точно так же, как и строится сейчас на отель в Индам в городе Сочи. Вот. вот дальше у нас идет балкон с ротанговой мебелью. Просторный балкончик, где можно проводить время, пить вино, пить напитки, смотреть на вечерний. Здесь в этом случае Дубай у нас, в нашем случае Сочи и море. Я напомню, что в Сочи море видно уже с первого этажа. Вот, то есть здесь еще вот эта кровать, она видите, она сейчас объединенная, ее возможно разъединить, вот, и вот это дополнительное место, то есть здесь есть возможность также разместить еще одного ребенка. В чем различие с сочинскими номерами, то что здесь, видите, номер он более квадратный, а в Сочи номера они более продолговатые, то есть площадь номера аналогичная, просто вот... Э как сказать, расположение мебели будет другое. Но спальная кровать вот это дополнительное место, оно за ним получается стоит. Ну, в общем, кому интересно, я вышлю видео уже готового шоурума, чтобы у вас было понимание и сравнение того, что строится в Сочи и что есть здесь. Понятное дело, у нас номера будут более современные, потому что у нас объект все-таки нового строительства. Этот объект он уже существует достаточно долгое время. Но я вам скажу, что за ним очень-очень сильно хорошо следят, потому что каждый. Ну, все время здесь что-то делают, приводят в порядок, чтобы это все было вот очень отлично, в замечательном виде. Поэтому, друзья, выбирайте сеть отелей в Индом. Я спросил вот у супервайзера а, по поводу заселения сейчас отеля. Полный, full booking. А, все заселено. Только люди выезжают, сразу же номера убираются. И приводится в порядок для заселения последующих людей. Поэтому сеть отелей это знаменитая, востребованная. Поэтому приобретайте номерной фонд в сети отелей в Индам и будете счастливы. Ну а так, дорогие друзья, выглядят видовые характеристики из нашего номера. Выбрали их неспроста, чтобы показать нашим инвесторам будущее того, что строится в Сочи. Потому что здесь так же, как и там, напротив у нас стоит отель Ромада. Также отдыхающие с отеля Ромада могут видеть корпус отеля в Относительно моря два корпуса находятся в аналогичном расположении. То есть это 600 метров максимум до моря по ровной поверхности. Я напомню, что в Хостинском районе строится новая марина для яхт, Здесь она уже есть. Поэтому, друзья, если вы еще думаете, куда инвестировать, инвестируйте в отель Ромада. Инвестируйте в отель Виндам Гранд 5 звезд. И на вашей улице всегда будет праздник. С вами компания Сочи ЮДВ. Увидимся!